28 ноября 2018 года прокуратура Санкт-Петербурга подала иск во Фрузенский районный суд за митинг 5 мая. Прокуратура считает, что участники акции повредили цветы и газоны почти что на 11 миллионов рублей. Теперь власти требуют от нашего координатора Дениса Михайлова и координатора движения «Весна» Богдана Литвина выплатить эти деньги. 20 декабря у Дениса Михайлова заблокировали все банковские счета и арестовали всю собственность. Это значит, что ни он, ни его родственники, проживающие с ним в квартире, не смогут продать или совершить иные действия с имуществом. Теперь Денис даже не сможет пожертвовать деньги благотворительному фонду. Фрунзенский районный суд будет рассматривать дело 10 января в 11.00. Денис не может заплатить несколько миллионов рублей самостоятельно, поэтому, скорее всего, государство будет забирать себе часть его доходов, которые будут поступать на его счета. Скорее всего, Денису Михайлову из-за долгов запретят выезд за границу. Прокуратура защищает интересы чиновников – Беглова, Чайки, Путина и других коррупционеров. Интересы простых граждан ей безразличны. Михайлова и Литвина хотят наказать, потому что они не собираются молчать и знают о своем праве выходить на улицы города с требованиями к властям. 10 января, 11.00, Фрунзенский районный суд.